Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА Колени! Сегодня у нас теоретическое занятие по решению проблем с болями в суставах. К нам обратился мужчина. Это дата его рождения. У него болят колени. Ставят диагноз, естественно, артритные боли. Мы решили узнать, по какой схеме сегодня будут ставиться пиявки и как мы ее определяем. Сначала мы определили биоритмологическую карту, то есть ресурсное состояние нашего подопечного прошло, поэтому он может вполне использовать и свои психологические данные, и свои ресурсные состояния, однако он этого не делал для того, чтобы избавиться от этой проблемы, которая мучает его не один год. Поскольку ресурсное состояние у него очень интересно именно с точки зрения нумерологии. Оно позволяет быть здоровым и строить свой собственный бизнес так, как считаешь нужным. Его натальная карта, в принципе, соответствует карте нормального гармоничного человека с условием, что иммунитет у него слабоват, но, опять же, при том, что он строит свой бизнес согласно своей натальной карте, чего у нас не происходило, и его естественное соотношение говорит о том, что его гармонизация не работает. Ну и, соответственно, мы выбираем тот треугольник, с которым мы работаем первый курс наших, практических восстановительных процедур, мы используем инский треугольник, который для него является наиболее существенным для поднятия иммунитета, и ставим пиявки по его пульсовой диагностике, которая повышает иммунитет и повышает сопротивляемость организма и убирает, естественно, те боли суставные, на которые он жалуется. Первый сеанс у нас как раз снятие суставных болей. Мы будем ставить пиявки на меридианы почек мочевого пузыря, что в следующих роликах мы будем с вами смотреть, объяснять. Подписывайтесь на наш канал, приходите на занятия. Всего доброго, ставьте лайки.